Так, ну что же, всем привет, а, ребят. Те, кто смотрел прошлую серию, те, те знают, блин, что мы остановились на каком-то вообще лютом пиздеце с наемниками. Мы там переварили там здоровенную такую пачку их, и сейчас продолжим, потому что я не знаю, где где они там рождаются, блин, не рождаются. Ух, ну сейчас будет жестко. Короче, это очень жесткое начало серии. И я прошу тебя поставь лайк, пожалуйста, подпишись на мой канал. Ну начинаем. Мне даже и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну это, короче, это разминочный было, это все нормально, блин, там... Там один челик тутит, там, скорее всего, один челик тусит. Короче, блядь, со всех сторон дожали. Я не знаю, мне сейчас, походу, наверное, в это здание надо лететь, либо этого чувака, который... возле поваленного дерева, короче, стоит, на него надо как-то, блин... Да... Смотрите, какое сердечко получилось, да, на дереве. Прикольно. Блин, а там еще один хрен. Аааа! Веселое начало серии, да? Я уже даже не знаю. Я думаю, блин, может хрен с ними откатиться там. По а И нас добили. Ни один, блядь, так второй. Что, наверное, надо в здание залетать пытаться. Уж это какой-то лютый трэш вообще творится. Блин, и здесь дядька тусит. И он мой скар стырил. Наемники, наемники, блин, что ж вы делаете, а? Давай сразу замедление времени, ебашу. И он меня убил. Опять. У Ух! У Ух! Пошу мамашу, блин. Я не знаю, у меня какой-то здесь, наверное, не совсем удачный сейф. Давай, может, отсюда. Я попробую отсюда, я там сильно далеко не убежал. Просто у меня позиция невыгодна, блин. По мне с трех мест стреляют, сразу валят. Братан, не иди нахрен. Возьми трибовик, блядь, пожалуйста. О! И опять меня задели И опять меня, блин, задели Давай, еще раз последний сейф Я не знаю, сейчас, наверное, будет Это считается уже последний сейф Это пиздец, это пиздец Это мать его пиздец Блять, а у меня патронов нету, блин. Оружие не заряжено. Прорываемся, блядь. Хорош, живем, живем. Валим за добор. Живем. Живем. У ух мне есть чем кельнуться? Быстро, блядь. Аптечка есть, отлично. Аптечка это вообще замечательно. Откуда мне перевес? Ладно, похрен, потом разберусь. Главное, что аптечки откуда-то появились. Надеюсь, патрона много хватит. Еще раз попытка. Ты где, блин? И он попал по мне. О -о -о -о -о -о, давай, ешь аптечку. Это какой-то мега эпик. И уже, блин, страшно опять к этому зданию подбегать. А ты здесь что ходишь? А чё, пушки не было? А чё его так колбасит, блядь? Кротишь, кровотечения нету, по идее. Ладно, кровотечение сейчас, наверное, моя самая наименьшая проблема, блядь. Давай, давай, утонуть тебя быстро. Может, у тебя есть что-нибудь интересное. Блять, батон у него там только старый какой-то. Так, КП-шка есть. КПшка есть, живем. Главное их не подпускать, блять, себе. И они, блин, сразу вылазят, короче, как только я высовываюсь. Давай, Скар пока перезаряжу. Отлично, минус один. Минус один — это сейв. Так, и давай сразу музыку тогда поменьше сделаем, потому что вроде выбрались из того момента, когда надо перезагружаться блин, каждые две секунды. Ну там хрен сидит в здании. Я не знаю, куда он попрет. На выход или ко мне. Ну, в смысле, ко мне на выход, а? Либо будут там дальше сидеть. Че, блядь, что у вас есть? Блядь, страшно. А -а -а, выбросить. КПшка, ездим. Все нормально, живем. И сейчас ее не будет, да? Может сказать. Сложился. Говорю сложился. Не сильно он насыранил, блядь. Вот такое неприятно больше. А -а -а, дай медицину, дай бинт. Где там бинт, блядь, этот? Все. Забинтовались. Мне все еще стрёмно выходить, потому что есть такое предчувствие, чув... что там как будто... Кто-то еще, блядь, тусик? Нехороший дым их какой-нибудь там. Ой. Ой, блин, ладно. Я просто нечаянно F6 нажал, сейчас думал, сейчас как загрузит меня, блин. Не попал просто по кнопке. Ай, нет, смотри, не загрузился. Ладно, давай пробегу здесь. Кто поле нахрен этих наемников сейчас, блин, чтобы папясь какая не выскочила бы ну, по-моему, где-то там тусовал Так, слушай, а мы что, всех наемников, получается, разобрали, да? Ну, слушай, это, блин, почетно. Зачетно-почетно. Надо похавать, надо попить. Вот так вот. Что у тебя было? Вот так вот собираю. Смотрите, у нас дроби уже почти нету. Мы, короче, всю дробь на них расстреляли. Слушай, пушки и надо по -по починить немного. Сколько у тебя процента? 89. Ага. Тем уже не починишь. Давай вот так. Давай, я еще похаваю немного, еще немного поем, потому что всю эту медицину, что я употребил, скажем так, она, короче, сорвала мою насыщенность, скажем так. Так, зомби пока пофиг, я хочу, короче, наемников обобрать. Давай я фонарик выключу, кстати, у нас уже темнеет. А, кстати, у тебя МК неплохо в неплохом таком состоянии. мото боевых шлемов по па папам ну давай возьму ладно этом мухи валяются я знаю у вас тут прям до хрена было калашников так водичка вот это вот блин все это такой соблазн понимаешь но оно перевес очень много дает Разрядить. Вот эти хреновые патроны Давай ты у меня их заберешь И забери, наверное, может эту эмку ну, Типа, нафига на мне? У меня есть камеры. Слушай, и мне надо чинить рыбовик уже начинать Чем вот этим туда получается чинить уже Пога 96 Плюс нашивка чистого неба Давай так и сейчас, короче, вот этим можно будет починить, да? Ну все, вот, процентов. И давай костюмы чуть-чуть подлатаем. А чем там костюм латается? Вот этим, швейным набором, да? Нашивка военных идет. Слушай, а какой-нибудь бомжатского клея у меня нету? Бомжатского клея у меня нету. Ну сейчас, может, надыбаем, найдем... Бовиков, вот это вот все беру нашивки наемников кстати у тебя пистолет нормальный в таком нормальном состоянии ампула морфина вот это пойдет как хил. А, -а, -а. соединись глушители хотя бы вот так вот хреновые патроны, опять же, с них тут падают. Отсоединись глушитель. Вот так. Вот так. Ну, кстати, патроны нормальные. Непригонная граната М209, да? М209, М209. А, вот это давай. Слушай, если я с Потому что нормально, патроны падают. А с тебя. Вот это, вот это, вот это, вот это. Все, у меня опять перевес дичайший. И мне идти только дальше двигать. Костюмы я уже больше не починю ничем. короче, только к ученым. И, сука, блин, я же пришел за зомбаками, блин, и без зомбаков я не уйду, да? Значит, я иду сейчас, блин, и срезаю с этих зомбаков все, что мне надо. Ебашку энергетик. И, короче, до темноты, да, надо дойти до ученых. Переночевать там, дела все сделать. если понимаешь ли. О, нихрена вся эта там волына. Ладно, забери ее себе. Взрывное устройство. Неинтересно, Что это такое? Сварочные очки. Тоже себе можешь оставить. Мина, вот это, вот это, наемника, ошибка. Стальная пряжка. Стальная пряжка она вроде как нужна там для ремонта, да? А, где она там? Так, это мина. Остальная пряжка. Бонус ремонта плюс 8%. Пойдет. Наемники, блин, закончились наконец-то. Аптека. А, давай я сразу щельнусь Вот этой обычной аптечкой. Слушай, парни, как-то слышал их Ну, походу, не всех наемников еще перестреляли. Хотя, может, их, блин, с ними, а? Ну, типа, ну... Нафиг вы мне нужны, да? Мне вообще тут не было цели с вами воевать, на самом-то деле. Мы сюда добежали, блядь, всей толпой, блин. Он с той базы у них, там база, по-моему. Так, давай я еще этого, махабь, беру. Посмотрю, что у него там ценного есть. О, только пистолет денежка на самом деле ничего такого прям сверх с них не падает. типа был бы какой-нибудь торговец который бы скупал бы там все поломанные поебанные вещи но он доходится он далеко я не знаю как там сахаров как он скупает не скупает вот давайте, мы почти пришли. Следующая остановка. Это уже Янталь, да? Да, на Янталь. Пока добежать до него там. Эпичное начало, до да, серии. Пара-пам-парам. И надо будет дроби еще закупиться, наверное. Уже дробовик хорошая вещь. Так, уже больше сюрпризов нас не ждет. Давайте потихоньку двигать. какое никакое там все поле не разъебет, там выжигателя мозгов. Я думаю, если бы оно тут было, не отключено, оно бы уже нас съебало бы. И вот интересно, ты блядь, чем уже стреляешь там? Сколько у тебя есть? Патронов на него. Так. А кто там с кем воюет, если не секрет? Так, и давай музыку тоже потише. Я сейчас сделаю. Вот так вот. Кто там ходит? Это ученые. Скот там что связаешь? ладно это твоя цель была ты убил если это ты был А, э, кстати вот здесь вот э, тоже есть аномалия можно ее проверить при помощи детекторов я все еще надеюсь что она работает и вот здесь вот в этом здании так давай сейф Но он тут все еще не определяет ничего. Давай попробую вот этот детектор. Медведь. И он тоже тут ни хрена не видит. Там он тоже ничего не видит. Я думаю, уже бы запилинговал бы что-нибудь. Но сейчас мне своим перегрузом лечь туда во не особо хочется. Давай вот так. Ну и этот детектор, собственно говоря, тоже ничего не определяет <свят> а, Ч я, короче, пошел <свят> Конкретно таким путем Я объяснял в прошлой серии Но повторюсь и сейчас Я хочу посмотреть <свят> <свят> Извиняюсь Хочу посмотреть Мало ли у сахара его тоже есть Какой-нибудь там детектор третьего поколения Вот По возможности его купить и посмотреть, будет ли он работать. То есть я похожу там еще по аномалиям каким-нибудь. И вот посмотрим. Так. У меня уже и выбора нету Я сначала подумал, что сток недалеко, потом... Что-то наверное, это MBM был. Потому что здесь мутанты любят тусовать в этой зоне. Ой, давай, может, еще энергетика. Я не знаю. Давай ты похаваешь. Ладно, похавала нормально. Сейчас до топом до сахарова и спать ляжем. еще эти купить, титановую сетку на переносимый вес. ну что вроде, ну блин, ну пускаешь но ну, все необходимо. Ну хорошо там ну лута немного. Ну и что я там таскаю? Ну инструменты, блин, три пистолета. Все остальное надо. Там хорошо, ну пару рук там с мутантов срезал. Ну, типа, камон. Я, конечно, понимаешь, что там в самом начале игры у меня вообще пиздец там был по переносимому весу. Ну это ж вроде, блин, курка диггера, или как оно там называется. Кочевник. Типа плюс 15 килограмм переносимого веса. И три слота еще. Давай, давай, почти доковыляли. Ну здорово. Ты же, блядь, не наемник. Там ничего твой синий костюм не нравится. Не о чем мне сейчас трепаться, понимаешь? Ну, атаковать меня не начали. Уже хорошо. там у вас валяется? Пластины из полиэтилена, а тип, типа, Здорово тебе. Здорово. Что у нас в меню? Это торговец еды. Нифига себе. 108. Так, он покупает руки за 108. А ты у нас кто? А ты у нас кто? Ты у нас ремонтник. Ну, ремонтнику наверное, лучше вот это вот все поздавать. Да, и опять же у нас стволы наверное, эти забери. Вот так вот. А, слушай, мне почему-нибудь для починки своих костюмов взять. Вот это вот, вот это вот взять. И то, что бонус лимон тут дает, да? Ничего. Я им так просто не дам -то. Давай вот это возьму. Все, давай починим снаряжение. Сам дерьмовым клеем. Вот этим. И плюс вот это, да? И у нас 99% костюм. Так, подожди, а никто из вас там... Так, нет, ну это хавку продает. А, у тебя титановый. Какие нахрен титановые? Хрень точно, переносимый вес. Нет, у тебя ничего, да? Сахаров, здорово. на нашей. Короче, руки за 108 он покупал, да? А вот. этот за 271. Выгоднее этому продавать все-таки. А, чё б тебе херню продать бы? На детектор один лишний. Так, подожди-ка. Я что хотел э -э, ремонтнику. Так, нет, это повар. Э -э, так. Работа. Так, для рубая работа. Будет сделано. Э -э, я выполнил задание. Все. 9700 дали. присматривать. Аномалии. Отлично. 60 косарей есть, и ответ избавился. Крышу рвет только так. Видали уже. Ну че, замечательно? Сахаров. Ну и тебе всего наилучшего. Погану. Так. Погану. Более пиздатый. Детектор у тебя продается. Более пиздатого детектора у тебя не продается, но медицина мне нужна. А еще мне надо вот это, да? Плюс 3210, 10, да? Так, я куплю у тебя вот эту хрень. и нас И, наверное, вот это вот по второй слот заподъемность все так давай это купил это купил у нас 58 килограммов переносимого веса Эх, и когда вот так как успехи на полиющей науки помогает и зона в открытиях да и как вообще жизнь в научном обществе мы пытаемся доказать, что аномалии воронка носит не только лишь гравитационный характер, а скорее пространственный и временной. Если нам удастся это доказать, то порождаемые ими аномальные образцы будут ключом к созданию телепортационных технологий. Но право, что же это я? Тороплю немного событий, прошу меня извинить. Угу. Это что такое? Только ограничитель. Так, ну чё, медицина у меня хватает, да, бинтов. Я бы тебя ещё бинтов купил бы. Что это за хрень? лобный фонарик. С ПНВ, что ли? Набор ночного видения. Слушай, а сколько он стоит? Где он, блин? 10 косарей стоит, да? А что, я хочу. Давай. Будет теперь у меня фонарик с пнв Давай. Вот так вот пнвшка шка Ну это какая-то хреновая ПНВ-шка, походу. Вот, и фонарик есть. Здорово, дружище! Здорово. Слушай, я бы тут поспал бы у вас до утра, если не возражаете. Вот прям вот так вот. Пошли, мне еще дальше топать Произошел выброс, отлично, можно посмотреть Сейчас новые, короче, эти Мужики, отвалите Пожалуйста, блин Посмотреть, короче Блин, а у нас все еще ночь Слушай, я же там вроде спал, блин, до утра Давай-ка ты, блин Так Давай так посплю мне реально просто до утра надо. Давай, не подвисай. Так, ну плюс-минус светло на улице, да? Погода, правда, дерьмовая. Блин, а я, кстати, не, под... не купил патронов. О, кодок можно купить. У тебя может... А, так, ты патроны не продаешь? Мне много не надо, мне чисто на этот, на дробовик. Ты хавку продаешь, да? Он ну, чисто хавку. Ч ⁇ мужик, короче, иди. Так, а Сахаров патронов вроде не продает. Так. Это тоже ничего такого не продает. Прости, разговоры не, не приставай. С разговоры. Добром, прошу. Ну, слушайте, у вас тут. Мужик... Ты ничего не продаешь, нет, случаем Ну, сахаров, я знаю, что ты не продаешь ничего, но я просто глянуть. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Сюда, иди. Не, ни хлена у него. О, лучше бы до утра подождал бы купил бы вот эту. Ладно, ну, что поделать, блин, давай продавать. Немножко потратимся. Все. И вот эту. И 59,8 килограмм у нас есть приносимого а веса. Пообщаться. А я как рад был, слушай. Все, так. Надо, короче, топать на этот... Э... Не на дикую территорию, на Агропром надо топать нам. И там уже ебашит задание. Патронов нету. Вот жалко, что... Жалко, что ты не продаешь патроны никакие. Это, блядь, что это было нахрен? Это прилетел у меня снаряд, что ли, патрон какой-то? Ну с кем там, блядь, воюете? Туж что ли, воюете? Блин, ну идем, конечно, в лабу и без патронов. Это, конечно, такое себе дело. У меня, типа, эти натовские есть. И, в принципе, их достаточно. Блин, а я мог бы эти патроны еще продать. Ладно. Без разницы. Уголя сделаем. Ну, после лаборатории этой. Давай опять музычку потише я сделаю. Вот так вот. Кабанеса. Ебать, я думал, ты сдох. Это Давай свои кабани И надлежности сюда Так, костюм Собственно говоря, костюм Нашибкой военных Плюс вот это А кто там, бля, с кем воюет? Военные, опять-то, наверное, с кем-то Просто на этой локации вроде как я не знаю, что да Но это за мужик, блин. над с кабанами воюют. Блять, а там контролер походу, сидит, слышь? Я даже не знаю, вылазить тут так не вылазить. Так, ладно, мне на, на ограпком надо как бы как с контроллерами, с другими там воевать. Прям смысла нету сейчас. Блин, это типа у тебя в кровью кровотечение идет, да? А можно мне какой-нибудь. Ладно, я не буду пока тратить все это. А можно тебя как-то на быструю клавишу поставить? Давай на f3 будешь. А ты на f4. Все, вот так вот. Господи, блядь, что с освещением? Ну и здесь, по, по идее, можно попасть, да? Да, попали. Идем в лабу. Ебать! Охреневший бахнем внук, блин. Нормально мне тут заспавнило, да, вообще? Вообще охрененно, не да? Все. Я даже такой постав не ожидал. Я думал, у меня тут в другом месте немного заспавнет. Так, давай ты мне замедление времени отключишь. Сейчас с этими чупучилами быстро разберемся. Вроде для нас особой опасности не представляет. Их там почти с ножей. С ножа всех зачикал. Ай, мля. Ну, чё как хакано? Нормально, блять, все, да? Короче, пацаны, спасибо, что смотрели. Надеюсь, лайк поставите. Подпишитесь. Вот. До встречи в следующей серии. Всем пока!